Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. У нас давно не было темы какой-нибудь закусочки к алкоголю, ну, допустим, к пивасику. Поэтому я решил... Короче, все намного проще. Просто я увидел в магазине появились вот такие вот... Были, вернее, не появились, они часто бывают. Были вот такие вот королевские креветки по акции. И я решил их взять. Скажу сразу, они будут, ну, не просто отварные креветки, потому что отваривать их, в принципе, на самом-то деле не надо, они уже, в принципе, готовы, их нужно просто замочить в кипящем рассоле, чтобы они пропитались вкусом. Вся суть рецепта будет немножко иная. Здесь будет присутствовать очень интересный соус. Естественно, сразу говорю, дабы избежать каких-либо дальнейших комментариев типа того, что «Ай, ты там это взял, ай, ты там это взял». Да, это абсолютно точно не мой рецепт, но скажу по-честному, я этот рецепт уже ну года пол как использую, в принципе, при каждой варке креветок. Это супер бомбовский получается соус. креветкам заходит просто на ура и он реально он не надоедает. Каждый раз, когда мы варим креветок, а мы на самом деле их довольно-таки часто кушаем, этот соус просто залетает и его даже на самом деле иногда не хватает. Вот. Много было знакомых, которые его попробовали, которые сначала относились к нему довольно-таки скептически, потому что там ингредиенты, ну, вы увидите все сами дальше в видео, ингредиенты довольно-таки спорные. Но соус залетает просто на ура, сразу говорю. Ну, а мы, я думаю, приступаем. Не будем затягивать видео на длительное-длительное время. Начнем мы, естественно, с креветок. Ну, и дальше займемся уже самим соусом. Ну, для начала первый самый ингредиент у меня идет соевый соус. Это мы сейчас готовим, э, ну, грубо говоря, рассол для креветок. Соуса я наливаю абсолютно на глаз, там, ну, примерно где-то 100-150 мл. Примерно. Вот, дальше. Дальше у нас обязательным, естественно, идет соль. У нас там получается где-то килограмм 700 креветок, ну, плюс-минус где-то 4 столовые ложки соли. Да, естественно, это будет, ой, естественно, это будет соленый, очень соленый рассол. Но они у нас там и валяться будут не так уж и долго, поэтому соли будет нормально. Дальше. Дальше у нас э, идет... Чаще всего я беру просто уже готовые специи для креветок и раков. Вот. Пару пачечек сюда же высыпаем. Там, в принципе, уже много всего. Там и также есть соль, в принципе, и остальные ингредиенты. Многие, я знаю, готовят... Э, Рассол для креветок, просто, допустим, там тот же самый лавровый лист, соль, ну и там лимончик, к примеру. Я люблю все-таки, чтобы прям, прям рассол был такой какой-нибудь ядреный. Дальше. Это имбирь. Просто нарезаем слайсами. Ну, не слайсами, даже, а шайбами. Не обязательно аккуратно. У меня их получилось тут раз, два, три, четыре штучки. Туда же. Теперь чеснок. Чеснок уже по желанию. У меня тут 1, 2, 3, 4, 5. 6 зубчиков. Просто их давим туда. Оп. И все так зубчики отправляем в кастрюльку. Я думаю, все прекрасно знают, что вот эти все красные креветки, это все уже вареные креветки. Нам им по сути варить не нужно. Так, следующий у нас идет лимончик. Буквально срезаем ему вот так в жопку и какие-нибудь штучки, три вот таких вот просто кусочка отправляем в кастрюльку для небольшой кислинки. Все, теперь просто заливаем водой, ставим воду, она у нас закипает. Даем ей покипеть еще так минуток пять, чтобы это все смешалось и все вкусы соединились. Ну, а потом просто туда Высыпаем креветок, выключаем огонь э, и даем им просто там настояться минуток 10. Вода, естественно, станет просто тепленькой, не будет она горячей, кипятком, потому что креветки, креветки замороженные. Но они хорошенько пропитаются. Варить их не нужно. Серьезно, я пробовал варить, доделывать, доводить обратно до кипения воду. Э, они получаются более резиновые. Вот когда мы просто закидываем в кипящий рассол, они получаются прям чётенькие, они получаются упругенькие, такие хорошенькие, прям белиссимо. Все, в общем, отправляем, отправляем кастрюльку на плиту и варим рассол. Друзья, хочу вас познакомить вот с этим вот нашим новым членом семьи. Знакомьтесь, это Рич, точнее Ричард. Вот, у него, кстати, есть свой ТикТок, можете перейти по ссылочке в описании, подписаться. Там прикольные видосики с ним. Вот. Ну, такой классный пацанчик такой, растет. Ну что, друзья, теперь мы перейдем непосредственно к самому соусу. Нам для этого понадобится порошок васаби. Его берем в чайную ложечку. Но, опять же, обязательно именно порошок. С обычной васаби оно так не зайдет, не получится. Теперь берем немножко горячей водички, разбавляем совсем чуть-чуть и теперь этот порошочек размешиваем с водичкой. Можно сделать густой, можно сделать жиденький, Ну, по практике за эти полгода я понял, что жиденьким получается лучше, потому что все комочки расходятся и не будет такого, что когда вы кушаете соусом, попадется какой-нибудь прям кусочек васаби. То есть соус получается более однородным. Все, хорошенько васаби вот так размешали, получается такая жишка. Теперь берем сгущенное молоко. Удивились? Я тоже сначала первый раз удивился. Но получается вам серьезно, я говорю, прям мощно. Теперь примерно один к одному к васаби сюда отправляем сгущенку. Вот так. Ну там на самом деле уже... Кому как, кто хочет поострее, чтобы именно прямо стринка от васаби была, то сгущенки поменьше. Кто хочет, чтобы была сладость побольше, то добавьте немножко больше сгущенки, только не перебарщивайте, совсем немножко больше. Теперь опять же, хорошенько это смешиваем в васаби сгущенку, чтобы все прям хорошо-хорошо смешалось. Добавим сюда чуть-чуть соли немножечко. И сразу сюда накапаем немножко лимонного сока. Много не нужно, совсем немножко. Все, и хорошенько теперь соль с лимонный сок, васаби и сгущенку хорошенько перемешиваем. Лимонный сок не сразу вмешивается во всю эту консистенцию, но нам нужно его туда вмешать. Так, мешаем, мешаем хорошенько это все. Когда это все размешали, получается, видите, вот такая прям однородная консистенция. Теперь последний ингредиент это майонез. Майонеза нужно сюда добавить, вот сколько сейчас получилось количество соуса, то есть э, сгущенки со всем остальным, столько же нам нужно добавить сюда майонеза, то есть один к одному получается. Желательно майонез брать такой, без всяких там добавок и теперь это хорошенько все перемешиваем до однородности. И все, соус готов. Ну что, друзья, кривитосы готовы, соус тоже готов, пришло время попробовать, что же у нас получилось. Ну, хотя я знаю прекрасно, что получилось, но нужно же попробовать. Сейчас, почистим хвостик. И попробуем. Это офигенно. Блин, все-таки соус прям пушка. Реально. Чувствуется немножко вот васаби. Легенькая-легенькая такая далекая стринка, Сладость тоже легенькая от, от сгущенки. Ну, майонез он больше просто для того, чтобы для массы самого соуса. Офигенно. Прям, вот прям, прям супер. По поводу самих креветок. Я прекрасно понимаю, что сейчас много комментаторов напишут, что зачем вот эти королевские креветки, там, которые продаются в гипермаркетах, в супермаркетах, это все фуфло, это так себе. Да, согласен, это так себе креветки. Это не какие-нибудь там свежие, хорошие креветочки, либо а, сухой заморозки, которые прям будут вкусные. Но, тем не менее, за свою цену вполне неплохой вариант. Тем более, с таким соусом прям заходит отлично. Поэтому, ребят, попробуйте, обязательно попробуйте этот соус. Обязательно сделайте по э, примерно вот тем вот, э, по тому количеству ингредиентов, как я показывал. Обязательно не забудьте добавить туда сок лимона. Обязательно. И попробуйте с креветками. Это прям супер. Реально супер. Я вам гарантирую, вы не пожалеете о том, что вы это сделаете. И обязательно васаби порошком. Ну вот реально. Ну все, в принципе. Больше особо тут рассказывать-то нечего. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем спасибо, кто подписывается на канал, прожимает лайкосики и оставляет свои комментарии. Все, до новых встреч, пока.